Всем привет, ребят! Вот катаемся второй день в Лахта-центра. Проезжаем. Но ну, вы его видели прям не раз, в общем-то. Тут погодка у нас сегодня вроде более не менее. Но это у нас а, второй день.. А -а катание на автомобиле. Опять же, это тот же автомобиль, та, та же Веста 1.8 на роботе. Но фазы я совсем перестроил по-другому, то есть вообще кардинально, то есть как это в практике должно быть, ну то есть теории. Я и реализовал на практике. Меня единственное, что вазовские прошивки очень люто смущали своими перекрытиями какими-то, очень какими-то бешеными, блин. И так как мы вчера испытали минус 15 там градусов, 0, 0 и все, и, и там, да, 0 и 40, и э, было понятно, что при минус 15 нормально едет, но это имеется в виду, минус 15 в прошивке, то что трехмерная калибровка, фиксированный был вал, потом на нуле и потом на 40, то есть 40, в принципе, перекрытие это какое-то вообще лютое, бешеное, потому что у нас на холостом ходу в два раза расход там увеличился, в два с половиной, Массовый расход, соответственно, и цикловой, ну и потребление топлива, естественно, само собой, ровно в два с половиной раза. А, ну, так как а, при минус 15 все было хорошо, меня навело на мысль и при нуле, что все-таки, по-моему, перекрытия какие-то слишком бешеные стоят, они там уходят периодически а, на ВАЗовской прошивке такими буграми в 45, а, в плюс 45, в плюс 45. Ну, соответственно, понятно было, что это какие-то очень бешеные перекрытия, особенно на маленьких оборотах. И я сейчас сделал, сместил всю эту картинку, ну то есть сделал, как по теории должно быть, правильно перекрытие, и сместил ее с полностью вниз, то есть она такая более плоская стала и начинается гораздо раньше. Вот. Ну и сейчас вот едем, катаемся проехали через лахта центр сегодня мы куджида не используем обычно с канматиком просто я вывел непосредственно те данные, которые мне нужны Ну, во-первых, опрос получается быстрее, во-вторых, как бы сейчас я пишу, мне все данные как таковые не нужны, там в себе есть этот ворох всего что там пишется, ну как бы, ну излишнее получается, избыточно. Здесь как бы мне записывается непосредственно только обороты, угол открытия заслонки, положение там педали, давление во впуске и цикловой расход. То что, как бы, то что нужно в общем. И э, сейчас мы решили сделать большой круг, проедем, э, ну от меня доехали. Да, через вот лахт центр сейчас выйдем на кольцевую дорогу и поедем обратно уже по кольцевой просто чтобы втопить по кольцу можно было нормально и на нормальных оборотах но на данный момент у нас прям все вообще идеально едет все очень мягко не, плавно при этом тяга я не думаю что упала как то не, не, не, не. ну вот да не, то есть я это не ешь не, не знаю какая есть нет слушай ну не знаю топ кстати, звук да, поменялся, да, вообще не, не гудит, а именно здесь аккуратнее, вот такой поворот. Ну, как бы. Вот, и аккуратнее там бывают менты, есть разворотки вот такие, они бывают, стоят на них и могут сечь, они их туда стреляют, сюда стреляют. Туда стреляют. Туда да, лучше до Када доехать. Сейчас через Лисий Нос проедем там, вот. Ну и у шалаша Ленина мы заедем на кольцевую дорогу. То есть вот этих подергиваний нету, во нет, во-первых. Не То нет. есть они Вообще нет. полностью пропали. Судя по всему, были они из-за того, что, вот опять же, в вазовской прошивке были какие-то бешеные перекрытия. Не знаю, зачем они. Судя по всему, что очень сильно хотят дожигать выхлопные газы и перекрытие на вот этих оборотах средних и малых начинает просто люто перекрытие как бы шире делать то есть, ну, грубо говоря впускной клапан у нас начинает открываться раньше на малых оборотах а не на больших то есть, ну суть в этом то есть они дожигают соответственно у нас как-то фасик очень быстро надо судя по всему переместиться с очень с одного угла на другой и вот эти вот как бы очень подергивание происходят. причем это движение ну, на Навазовской же происходило это меня так. было на первой вести, когда 1.8 мт поменяли эту рампу и сделали родную прошивку все вот это началось я 50 тысяч проездил с этим мучился. на этой сновья такая же фигня она была плавающая, да, иногда чуть-чуть чувствуется, иногда ничего, ничего, иногда прям сильно вообще, а тут все, даже вчера еще, может, я уже поездил, все, блин, никаких. Да, ну тут, тут относительно вчерашнего дня, вчера мы такие, как бы, эксперименты проводили. Ну и сделали все равно чуть-чуть. Да, потому, ну, я, ну сделал, я сделал так, как бы, приблизительно то, что я думаю, но вчера ночью осенило вот я сегодня как бы встал с утра э, написал вот владельцу да, автомобиля, что надо попробовать и пока грубо говоря кофе пил, я построил таблицу как ту, которую я как бы думаю, но ее скорее всего надо еще как-то немножко подкорректировать, потому что углы как бы открытие, ну то есть перекрытие вот это я пока точно не могу сказать какое оно должно быть, но по крайней мере сам уровень вот этот, то есть он у нас был высоко, а мы его как бы опустили ниже. То есть мы понимаем, что надо ниже и уже отсюда как бы плясать, строить вот этот трехмерный график фазы. Как бы. Суть такая, что мы хотим сделать как бы одновременно тяговитую, не дерганную, но при этом комфортную очень да. прошивку. То есть вот на данный момент, как бы сейчас прям все нормально все как бы устраивает ну вот тут сколько мы едем 117, ну, 6, 5 то есть расход да, я думаю все таки расход во первых должен упасть потому что мы сейчас не травим выхлопными газами мотор то есть не записываем туда как бы порцию вот этого отработанных газов горячих во первых и во вторых они как бы ну сами сгоревшие, то есть это то же самое, что дышать выхлопными газами человеку, также и мотору, ему нужен свежий заряд с большим количеством кислорода, более плотный, и тогда, соответственно, можно и больше топлива брызнуть, потому что плотность больше, то есть окислителя больше, без окислителя, естественно, ничего гореть не будет, и, ну, я надеюсь, все-таки расход должен упасть, во-вторых, как бы что еще могу сказать, охлаждение камер сгорания лучше происходит, потому что мы не греем ее выхлопными газами. Ну и выхлопные, опять же, газы не попадают в ресивер. Это тоже как бы сказывается, никаких отложений там ничего такого не будет происходить. Ну, сейчас мы вот доедем до кольцевой дороги, тут буквально осталось немного, я не буду вас сейчас грузить, потому что видео получится длинным. И на кольце мы Посмотрим, как это будет Все, я еще раз включусь Ну вот, мы доехали до Кронштадта Сейчас развернулись в Кронштадте и поедем обратно То есть мы в разных режимах пытаемся гонять Единственное, только что то ли сканматик, то ли ну, не понимает вот Угол открытия впускных, впускных клапанов относительно там, 22, постоянно и 6 И номинальный угол 126 градусов. Что это такое? Блин? Почему он не меняется, непонятно. Ну а адаптации, кстати, идут. И скважность клапана меняется, то есть все нормально. И разность между фактическим положением и ну то есть заданным нормально меняется. Плюс адаптации по распределем все. Нормально идут. Медленные и.. но меняется, но вот эти два, а вот тут что-то, а, ну это у нас либо я не знаю как-то пакеты бегают неверно, то ли еще что-то, потому что постоянно 126 показывает. Этот начал меняться вроде. Как-то странно все это работает, не так как должно. Ну ладно, все вроде едет нормально, как бы вообще проблем нет никаких. Едем как бы во всех режимах, то есть и тяга нормальная и подергивания нету. Ну единственное совершенно что... нет, то есть не то, что там какие-то там чуть-чуть осталось, нет, полностью нет. Ну это как вчера моя за... зафиксированным валом то же самое да, делал. Да. Как... Судя, нажал так и поехал. Да, судя по всему, что вот эти переходы очень большие были между ну то есть в раннюю часть уходила то есть очень резко уходила, потом обратно переходила и вот это начиналось между вот этим туда-сюда скакать, между вот этой пограничной зоной и отсюда вот эти толчки и происходили ну подергивание так сказать потому что ядро дросили, угол зажигания всегда но один на и тот да, но при этом как бы дергания были ну явно только из-за фазика они могли поменяться потому что у нас наполнение меняется ну вот Сейчас э, доедем, наверное, обратно. Я пока оставлю именно эту прошивку, а дальше уже буду думать, э, в какую сторону там дальше крутить. Э, то есть, насколько э, раньше надо открывать вал на высоких оборотах и на высоких нагрузках, пока непонятно. Но вроде потяги все нормально. И насколько надо позднее закрывать его на малых нагрузках пока вот этих, я границы не понимаю какие должны быть то есть вот их, их надо поймать, ну мы приблизительно уже поймали, только теперь надо как бы форму организовать, правильную графику и чуть-чуть может быть подвигать уже не пропорционально а там грубо говоря интегрально как-то все это вычислить, ну покатаемся будет видно, то есть тут надо не один день владелец покатается, расскажет что и как опять же, что у нас будет при этом по расходу ну, сейчас назад видим, видно, нет, 325, где-то с 7 показывает. Ну, вот, да. отлично. Ну, тут даже не то, что он высокий оборот, ну, то есть, вот такая езда. Нам еще интересно городской цикл основной, да. потому что в нем потребление больше. Если там перекрытия были лютые, то и потребляться должно быть топлива больше. То есть, ну, в общем, дальше будем действовать. Иди красиво. Ну, а тут на камеру особо не видно, она слишком широкоугольная. Вот там <мотан> вот у нас... Сестровецк. Да, Лахта, там вот где Лахта-центр. Там вот трубы далеко, градир не стоят, Это э, Ольгина. Ну, а здесь все... Сзади мы Кронштадт, короче, проехали, вот в нем разворачивались. А это как бы часть, грубо говоря, дамба, по которой мы едем, чтобы наводнения не было. А вот эта часть уже... Городская, там вот у нас Васильевский остров, порт, все остальное, там э, стадион у нас новый. Ну, на камеру вы не увидите все равно, но так очень красиво, глазами слим. И погодка неплохая, сегодня и не жарко, и не холодно, то есть вообще хорошо. Но опять же вернемся э, к тому, что мы о чем говорили. То есть покатается владелец, расскажет по расходу, по всему остальному. А дальше мы уже будем действовать. Э, не смотреть, ну, там у нас легкомоторные самолеты летают, потому что, опять же, не видно. В Кронштадте там аэродром небольшой такой, э -э, гражданских самолетов. Я на некоторых был, когда настраивал самолеты для, ну, вот этой малой авиации. Там люди делали самолеты, им надо было отстроить моторчики, и как бы ездил за город. У нас здесь их много, таких э -э, аэродромчиков. Так что... В общем, покатается, расскажет, все будет известно, и дальше будем действовать уже. То есть ты, в принципе, неделю, да? да как бы. Но если что, что, мы, да, выходные, в следующий, если получится, мы опять встретимся. Тогда уже будет точно, реально, видно и понятно. Да на, днях я... да. Да, да, на днях я попробую еще те же вещи провести, только с Вестой Спорт. Там фазы немного иные, поэтому как бы подход немного иной. Мы не знаем какие там перекрытия в нулях, э -э -э не знаем как, ну то есть при каком положении фазика какая у нас, э -э ну какое перекрытие, в общем. то есть его опять же экспериментально надо будет подгонять, потому что, ну оно явно шире, чем на тех же самых стандартных валах. Так что, в общем, ждите продолжения, ходите под видео, там ссылки на драйв контакт, подписываемся, жмем колокол, ну и лайки ставим. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.